Молчанов, Габриев, Какая войнская и... часть? 94, а -а -а. Какая бригада? Как это? Полк. Как... Название? 59 девятый танковый полк. Должность? Начальник связи Что делал здесь в Украине? Как дошел сюда? Вот с этого села Малая Рогань вы стреляли по Харькову, по мирным людям. Какое твое участие? Что ты делал для этого? Наш полк для этого ничего не делал, потому что наш полк в нем ничего нет, чтобы Издиш. это делал. Но они стреляли с танка, но не по харьку, наверное, куда-то там, что видят. Лично я, какое мое участие, я прокладывал полевую линию связи. В связь. каких обстоятельствах попал в плен? Пытался выжить из окружения 138 й бригаде, меня поймали. Да. По вам я не стрелял, Издиш. я сразу поднял руку и сказал, что не даешь. Какие силы зашли в Малоргай? 5-9 танков полк Численность? В танков двух или трех и два и и Численность личного состава какая? 50, 50 Это просто Кто, Кто еще остался живых? Сколько потери? Убитых? Сколько ты видел? Убиты почти все Взятый член еще, капитан Денисов, полковник а Анитин. Какие должности? Начальник связи, начальник полка. Последивая работа. Ну, что ты хочешь сказать гражданам Украины, вот, которые месяц наблюдали, как ваш полк вместе со 138-й бригадой расстреливает Харьков? Что ты сейчас... Скажешь людям, которые вот это все терпели над собой, там десятки, сотни попаданий ваших снарядов по городу, что ты сейчас скажешь этим людям? За в нашей армии мне очень стыдно Сам я лишь не обстреливал. Галерия у нашего полка, обстреливать нет. Простите, пожалуйста. Я сам, когда видел весь этот ужас, не понимал, как в 21 веке может происходить такая война.